Студенты Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского университета стали призерами чемпионата Северной Евразии по программированию. Подробности в сюжете. Попасть на самое престижное соревнование по программированию за широкую улыбку не получится. Команда Института математики тренировалась на протяжении пяти лет, чтобы занять второе место в полуфинале. Всей Северной Евразии на разных этапах участвовала более тысячи или полутора тысячи команд. Было предоставлено пять часов и один задач достаточно сложных, которые за пять часов они как можно больше задач должны были решить. Чемпионат Северной Евразии по программированию является последней ступенью на пути к чемпионату мира. В составе команды два магистранта первого года обучения Артем Иликаев и Максим Ягофаров, а также четверокурсник Руслан Капралов. Наставник рассказал, как со временем менялся подход к подготовке студентов. В первое время это больше было преподавание им, новых знаний передавание, то дальше уже это больше передача стратегии, организация каких-то процессов, чтобы они садились и тренировались, решали задачи, имели возможность ездить на учебно-тренировочные сборы. В результате жесткого отбора в финал чемпионата мира пройдут 10-15 команд из Балтии и Сотружества независимых государств. Победа в полуфинале стала для Казанского университета третьей за историю чемпионата. Ариадна Кугушева, Ленарда Влетьяров, Универньюз.